Привет, мои дорогие друзья и зрители! Сегодня мы отправляемся в Софию. Мы выехали в 11 часов золотых песков. Температура воздуха у нас около 10 градусов, 9,6 примерно. Погода серенькая, такая нерадостная. Много тучек и прогнозируется дождь в ближайшее время. Но мы уже его, я надеюсь, не застанем, мы уедем все цветет, как видите, деревья все в цвету, но листики еще не распустились, цветочки есть, листиков нет, так что все еще впереди, и сейчас у нас март месяц, правда он уже заканчивается, начало марта было даже тепло, вот у нас бензин. Так, 2,56, это 95 2,81 дизель. А, 2,81 дизель, да, на этой заправке. Посмотрим, во сколько нам обойдется эта поездка в Софию. Так, все, мы съехали с магистральной дороги, с новой, которая идет София Варна. Теперь мы поедем по старой дороге 200 километров сейчас у нас 13 часов температура воздуха 11 с половиной градусов ну вот такая у нас магистраль теперь пойдет одна полоска в одну сторону одна в другую ну и дорога так себе скажем ее наверное уже давно решили списать но новый на Софию я обычно пытаюсь снять этого коня. Иногда получается лучше на дороге туда, иногда лучше на дороге обратно. В этом случае на дороге обратно получилось лучше. Муртак. Здесь есть эти самолеты. О, какая черная туча, наверное, будет дождь. Это еще один объект моих постоянных съемок на дороге. Очень часто я их просто не успеваю снять. Мы уже на месте. Это было... Талеон, <реклама> а ресторан. И бутика. Да. Вот и мы. номер 632 вот входим ну, такое огромное зеркало Премьево, весь рост кофе, чай огромный телевизор кровать oh, nice. картины вид mm -hmm. из окна Мог бы быть, конечно, и, и получше. Идёс, Но окно прямо в пол. То есть можно смотреть все просто. Как будто ты на улице. Интересно, как слышно будет. А, здесь вообще паркинг для этих, ты видишь, для фур. Ну да. Прекрасное место. Недалеко от центра. Говорят, что где-то рядом находится институт наш. Но мы пока не знаем, как тут идти и куда можно дойти. Да, вот такой тумбочка или нечто подобное только одна. Но номерок, конечно, малюхенький. Но зато здесь есть вот сейф. Посмотри, как нас угощают. Да, вот здесь какие-то штуки, тапочки даже есть вообще. Да. Ну, что нашу, Голодные всегда ищут, вот. что можно поесть. Вот меню. Вот это я беру. Да что-то тебе нельзя? Не можно, это... это мы берем. Почему только одна? Только для <с меня. Так, ну все, в общем. Все хорошо, короче, вот такой наборчик. И все. Номерок маленький. Ну, функциональненький, чистенький. Туалетик вот такой. А кабинка так прямо огромная вообще. Кабинка хоть куда мы? Зато раковинка малютка. Не все посмотрел. Да, вот оказывается, тут еще есть бар. Это не просто бар, это барище. Барище, точно. Баррище с какими-то напитками. А там свет включится или нет? Нет, не включится в барище. Свет. Вот две капсулки ловаться. Интересно. Посмотрим. Мы находимся в Софии, отправляемся к цели нашего путешествия. Мы идем сдавать тест. На знание болгарского языка для чужденцов. По маршруту здесь от нашего отеля эти 8 минут. В общем, мы нашли хорошее местечко, чтобы не ездить на машине. Потому что мы не знаем маршрута и пробки неизвестны, какие здесь. Да, и кого интересует данный вопрос, я оставлю ссылку на сайт под этим видео. Если будут еще вопросы, пишите в комментариях. Все, ну ну потому, здесь? Давай здесь, потому что там улица Мы сейчас Я выйдем здесь. на улицу Вот здесь идти нельзя Там лужи По колено. Ну хорошо, пойдем То есть это уже будет другой маршрут Ну ничего, там улица Так, маршрут немножко Изменяем Потому что прямо не пройти Конечно, грязюка страшная были дожди, а сейчас солнышко. Ну вот, София, как она есть. Не центр, а не пойми что. Она вот сюда, наверное, да? А вот это, наверное, метро в коробе. Я думала, это какой-то переход, а это очень длинный короб, я заметила. Это метро, я так полагаю. А сейчас мы вот здесь перейдем. Да, и, да, и, да. А маршрут вот эта улица, да? Ну, да он, наверное, ага. Вообще по карте это место недалеко находится от центра. И даже где-то рядом. Но пока, пока мы в каких-то пустырях. В промзоне в какой-то. Ага, ну вот домик какой красивенький. -да? Вот, да. Куда? Вот туда. Маленькая цветочка. Угу. Вот этот. Вот, Смотри, какие крупные цветочки. Ой, прелесть. Просто прелесть. Это, знаешь, что, что это? это? Гнули. Да? Вот тут как красивенько. Кафе. кафе. Да. Попить. Еще рано. Смотри, какой паркинг, шикарный в этом доме. Вот пиццерия. в виде контроль и, и у нас тоже нет действительно райончик неплохой как-то мы сразу ну, раз и да, вышли если из этой помойки зачем да мы по какой улице идем Николай Хайков. Осторожно. Вот здесь красивые дома новые совершенно. Какой лифт, гараж. Да. Но зато здесь какой вис шикарный. Широкий. Не то что у тебя в отеле. Ой, мне тут нравится. Я предлагаю переехать в Софию. Это тут нет ноля. Ну, мы здесь будем зимой. Угу. Парна здесь зимой. Где вот этот газон. <гас> да. А, обратите внимание, какой? Вот нам такой нет. Такой искусственный. Нет, настоящий. <гас> Это как мы с тобой уже помнишь? <гас> а, <гас> Ну что, ну так это стык просто этих Травой Так, у нас полемика значит, Газна, газона Вон наше здание, по-моему, розовое да? Да, да, да? А вход с улицы какой-то Панайотов да, не жарко, да, так жарко. да, очень тепло на улице Я думаю, что градусов, наверное, 20, да? да, да, да. 20 обещайся да. Вот еще какая улица А эта улица какая? Вот здесь вот кругом кафе кофе. Да, кругом кафе Вообще не стоит даже думать о завтраке Николай Хайтов И даже смотри, какая табличка У нас, ты говоришь, нету на доме Никаких табличек Посмотри да. Какая красивая да. Ой, я здесь-то цветник Это Ну, ну, прекрати Это искусственный. Да. Давай, давай поставь на, на щелба Да, хорошо Точно искусственная я опять щелбан Проспорила Зачем учиться с настоящими Если они какие красивые Посадим такие тебе тут педикюр сделаем Очереди нет Да уж И стрижечку заодно Так, ну ладно В общем, мне понравился Сейчас мы можем Выбрать себе апартаментик. Ну что прекрасное место какие елочки ой прелесть мне нравится этот район просто посмотри на балконе вот там растут туи О, люди в трусах вообще кошмар а мы как земле зимолеты просто снимаем в другую сторону Ту же самую улицу, которую я уже говорила. Денталтон. Вот это может быть. Это какая улица? А это улица сейчас посмотрим ну вот, как тут зик кушат вот попробуем отсюда что это за улица за улица Вот тут видишь какие-то врата, а вот и входик есть Национальный стендцентр. Вот мы сюда. Натисни. Да. Добрый, Добрый, Добрый день. А мы? На да да наисп. Да. Можно а? тут? А? Добрый. Чака? Стука? Ну, испытатель. Вот квартиру Да, хороший. Он там красненькие еще мне нравятся. Тоже цветочки. Такие цветочки тут у нас кустики. Прямо рядом. А это, наверное, плодовая, как ты думаешь? Конечно. Красивая. Вот одинокий цветик, цветик. Ну, парка не стукнуло. Абсолютно нету. Вот. Угу. Какая тут вилочка. Да. Частная. Вот тут дома. Вот такие симпатичные. Маленькие. Вот такие должны быть домики. Малоэтажные. Чувак, эти гармонские. А и вот этот... Тоже хорошее. А эта улица тут не написана как? Там было написано. Написано, да? да. Ну, мы сейчас возьмем. Вот там еще строится домик, можем там прикупить. Конечно, вот инвестиции. Да. Где только помойка, а где-то вот так красиво. Да. Где-то старые дома, где-то новые. Вот и всякие тут денталы тебе через раз. Он там опять объявление, видишь, дентал. То есть это опять доктор. Да. А вот эти вот высокие дома здесь как-то не очень хорошо смотрятся, да? Да. Эти времен социализма, я думаю. Да, думаю, да. Ну, все равно они, в общем, поддержаны в приличном виде. Так скажем. Выглядят они, конечно, архитектурно, спокойно. Тут дойти пять минут оказалось. Вообще удивительно, как мы удачно отель сняли. Так, Да. Димчит дебилян, да? Вот это вот". Так, ну что. <сёк> вот это место. Теперь нам осталось подождать полчаса. И мы будем там. Вот все подходят, но никого не пускают. Ну хорошо, ничего. И пацай с моим рюкзачком в центре. Вот этот желтенький, беленькие камушки. охрана в жилом доме да лет на улице Вообще, это улица Дим Дим Чедобелянов дом 7 как блестит а здесь вот у них ящики раз, два, три Ателье. Одно ателье и остальные апартаменты. 20 минут еще. Так, а здесь есть символы? Есть система поля? Так, ну что, мы находимся в Софии. И мы уже... Закончили свои тесты. Не уверена, что успешно. Камеру. Интерпрет. Интерпрет. А можно вот сюда еще смотреть. Биткоин Болгария. А вот там, наверное, не вход, да? Вот такое вот сооружение. Вот так вот он выглядит сюда, если смотри. Здесь метро прямо рядом. святовен торговский центр. Хочешь, Пойдем? Добрый день. Mm. Но мне нравится mm. Дерево А на нем уже мартички И так рассказываю про тесты Тесты оказались не так просты. И результат их, конечно, будет не так однозначен. Но у нас, поскольку есть немножко времени в Софии, мы пойдем сейчас погуляем в парке. Кафе бля-бля-бля, вот кто хочет. Вот еще зонтичная. Тоже кафе много тут. Так, вот это оказывается русское посольство. Я так думаю. Мы почему-то так думаем. Вистер один, министер один. А, Германия. Германия. Германия. Да. Германия. Да. Посольство Германии, да. Ну, отпечаточку Улица, Улица Фредерик Жулио. Кели Улица Фредерик Жулио-Пери. Кури. А вот здесь медведь. Чем такой красный? Вот такой у нас медведь. Вот, вот, вот, вот. Вот. вот. А, там Это тоже китай. посольство. Это, наверное, китайское. Что ты Это взял? Не. Посольство, да. Не вижу, чем. Ну, пошли посмотрим. Ага, а, так, это консульский отдел, посольства Вьетнам. Ну вот, в тихом месте мы нашли посольство Торговского представительства. Это у нас так называется, Торговское представительство. Вот красиво. еще посольство. Так, тут и не посольство. Монголия. Монголия. Как тут пахнет. цвет Тут яблони, Левишни на запах. Нашли Может, парк. еще нету. Кто же не сказал недавно. Ты сказал, что есть. Ты сказал, что не А я, наверное, добра. Я тоже. Вот видишь, как тут здорово. Ох. Мы пришли и уперлись прямо в сад. Смотри. так то есть вот так улица и с этой стороны везде парк и с этой но здесь вход такой я так понимаю не не олейный но уже на натоптаны люди тут ходят он девушка видишь ходит с колеской. Вот, велосипедист едет. То есть там уже культурная аллея. Так ведь? Сегодня градусов 20, не меньше. Цовь. Очень тепло. Послушаем птичек. Послушаем птичек. Дов -дэн. Дов -дэн. Тут собачьи трупы. тут не, не велосипедисты, а собачки гуляют. Да. Тут мусор люди собирают в пакеты. Сюда? А это какой у нас парк называется? Как? Парк Борисова городина Зашли немножко пройтись. Мы устали, решили пройти. <сойдет> ну, еще деревья лысые. Конечно, еще не то. На зеленке гулять. Травки еще нету. В общем, так, немножко подышать. Хорошо тут людям жить. Прямо напротив парка. Так хорошо. Можно выйти погулять. Правда? Правда. Да. Через... Вот, Куча-то. Вот Куча грибы, да. соб... грибы собирают. Смотри. Сюда показывай. Сюда? Ну, если ты хочешь, можно сюда, а можно и там пройти. Ну, давай тут, по лесу что, это там гыбы собираю? Ну, наверное... Не знаешь? Не знаю... Добрый день! Добрый Давай-давай! Давай-давай, ищи! Шампиньоны! Прямо... Мы идем прямо на солнце! Надо куда-то отвернуться. Сейчас повернем! Ну, угу, тут лучше! Освещение, идем налево, дышим воздухом, восхищаемся природой. <связывая> Дома здесь довольно высокий по краю стоят. Да, и эти виды не очень наверное. Да, наверное, давно здесь. Мы совсем не знаем Софию, поэтому гуляем рядом с нашим местом жительства. Но этот райончик очень хороший. Мне понравился, несмотря на то, что там есть некие недостатки. Но я думаю, что это связано со строительством. А когда стройка закончится, тут будет все отлично. Для большого города все очень даже неплохо. Да, такой тихий спальничек. Прекрасно. Такие дома. Симпатичные здесь. Синий. Вот этот тоже. Он тут новый. Че такой более новый район. Да, все везде, конечно, заставлено машинами. Это, конечно, плохо. Вот так красиво. Очень много фруктовых деревьев и запах. Просто аромат. Дом с рисунками. А если прилетели. Улица Русаля. Русаля Русаля Прекрасно а -а -а. Так, здесь все солнце Здесь машины а -а -а -а. Это наша улица Дентяло а -а -а. И мы здесь сейчас купим клубнички так, нашли, так это полкило Тут еще яблочки Ой, как пахнет Просто обалдеть Вот улица Тенцава Как красиво все цветет И сейчас мы уже доберемся До своего отеля Такой райончик здесь не аппетитный но он примыкает к очень хорошему району. А вот здесь вот частная клиника. Мы подошли к нашему отелю. Прогулка закончена. Спасибо, что гуляли с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до новых видео.